вопрос. о а, членов специальной комиссии номер председателя а специальной комиссии номер о коллеги, напоминаю, что в связи с, э, с данным вопросом по повестке был установлен срок приема предложений по двум кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии 10, санкт петербургская избирательной комиссии до 13 часов 21 апреля принимала, э, при, осуществляла прием предложений, установленный срок Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 5 предложений. Собрание избирателей по месту жительства Бартонова Татьяна Николаевна, 1968 -го года рождения, образование высшее, от регионального отделения Санкт-Петербург из российской политической партии роста на стройного Николая стройного, как правильно? Стройного? Стройного Николая Андреевича, 86-го года рождения, образования высшее, от собрания избирателей по месту работы на Елисеева Дмитрия Николаевича 75 -го года рождения, образование высшее, юридическое. От собрания избирателей по месту работы 84 -го года рождения высшее. От собрания избирателей по месту жительства муниципального совета муниципального, муниципального, муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа парка Лудона Островского в Александр Александровича 77 -го года рождения образование высшее и опыт работы в избирательных комиссии. 21 апреля. Рабочая группа по приему в рассмотрению предложений по кандидатурам членов комиссии справа решающего голоса для назначения состав территориальной комиссии санкт петербурге и назначения их председателя принято решение рекомендовать для рассмотрения на заседание комиссии 25 апреля, то бишь сегодня кандидатуры Островского Бориса Александровича и Висеева Дмитрия Николаевича проектом предусматривается включение какой там Нет, меня не, знаю, пяти... лису, отпуск, у меня не было в пятницу. я же была в отпуске, меня не было пять не не А вот имеется, просто написано опыт работы имеется. А значит, с с У вас Ностровского вообще там же понятия работы. Мы это в курсе проходили. Ну, а были с уже. Ну Ну там все войны были. Он не только звёздный был. Он временно не работает. Это сейчас. Да, да, да, в настоящее время. О а моей партии. Просто ну, я, я пыталась найти интеграцию. А Вы ну, знаете, коллеги, мы когда говорим о том, что мы а не не имеем в виду по закону четко членство в комиссии. у меня нет работы в избирательной системе. Я не была членом комиссии. Даже же как Островский. Мы занимались информационным обеспечением избирательных членов Только Санкт-Петербургский избирательный. Потом... Спасибо. Ну, я, я этого это это занимаюсь выбирать, а не да. мы более, что Я хочу сказать, сказать и, что и, вот такую мысль, и, что, что не только членство в комиссии опыт работы в избирательных кампаниях. Как известно, органы государственной исполнительной власти и местного самоуправления содействуют избирательным комиссиям в исполнении их обязательств, особенно по информированию избирателей. Вот Елисеев. На этапах подготовки к выборам занимался плотно списками избирателей. Формирование, поскольку это было возложено на глав района по специальному нашему поправку к закону о местном самоуправлении. Он даже был, состоял постоянно, например, у меня в комитете в резерве кадров на выдвижение. Этот парень хорошо знает, он хороший информационщик. Да, и госслужащий всю свою сознательную жизнь. А, что касается Бориса Островского, он работал начальником сектора, в отличие от той э, позиции, которую ему написали вот, э, в интернете, да, что он был начальником пресс-службы, это слишком подняли. Он был всего начальником сектора обеспечения мероприятий массовых, э, аккредитации, по-моему, даже сам правильно назывался. Но это был сектор в Большом комитете по печати. И в течение выборных э, кампаний третьего года, седьмого года, особенно мне седьмого знакома, сколько я сама выдвигалась кандидатов в депутаты занимался обеспечением информационным населения города о выборах. Как бы это такая ну, серьезная вещь, которая входит в наш избирательный процесс совершенно... Спасибо. Требует еще вообще нет, Алексей. Вот, да, это или вы... отдельное письмо избирательной комиссии, которая приступила в город в том числе перед формированием территориальных избирательных комиссий, где очень четко было сказано, что никакого приоритета ввиду партий, имеющих представителей представительства в федеральном парламенте, а также в законодательном собрании Санкт-Петербурга не может быть. Да? То есть, это означает, что все они должны быть в причину. Это первое. Второе. Что касается господина Грисеева, я ничего не знаю, это, в общем, не препятствие для того, чтобы включить его в комиссию, но меня смущает, что он является сотрудником администрации Выборгского района. Мне кажется, что одна, одна из самых главных причин, которые на сегодняшний день препятствуют проведению честных и свободных выборов, это административный ресурс, и, включая сотрудника администрации в состав территориальной избирательной комиссии, на территории, собственно, на той же территории мы таким образом этот административный ресурс укрепляем. Я понимаю, что это не противоречит законодательству. Это мое убеждение. Что касается господина Островского, то я хочу вас проинформировать, что я проживаю на территории муниципального образования звездные. И множество, которое муниципальное образование, в том числе и избирательная комиссия муниципального образования, вообще рисовала нам в течение многих-многих многих лет, в том числе полное отсутствие информации, дезинформация о том, состоятся или не состоятся выборы, в том числе вот последние выборы, да, что там творилось, я думаю, многие знают. Я не знаю, в каком году господин Асмурский возглавлял эту чудесную избирательную комиссию, но она никогда не соответствовала тем стандартам работы избирательной комиссии, которые я в очень хочу представлять. Спасибо, Для Еще коллеги, какие-то вопросы, 1, один против, один воздержался. Получается минус Тогда по проекту постановления за а, представленный проект постановления Марина да, кто за? Она значит члены член, член, техники Елисеева Кто за? Нет, Кто а против? Нет. Кто поменял. против? Кто воздержался? Один против. Один воздержался. Следующий вопрос. О назначении в территориальной избирательной комиссии номер 10. Марина Александровна готова. Прошу вас. Ну, коллеги, также же на этой же рабочей группе по приемам предварительного рассмотрения предложения по кандидатуру 21 апреля 2017 года да, было, было принято решение рабочей группы рекомендовать назначение на должность председателя территориальной избирательной комиссии Островского Бориса Александровна. А это предусматривает эту фамилию, и получается сегодняшний день. Все коллеги, про вы... него ясно, все все сказали. Да. Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, что этим постановлением мы назначим человека на государственную ночь санкт -Петербурга. Я полагаю, что в данном случае все то, что я сказала перед этим, имеет значение я также хочу напомнить замечательную фразу, которую Гайвина Цезарь произнес еще в 1962 году до нашей эры. Жена Цезаря должна быть подозрения. Да, мы, с моей точки зрения, делаем очень хорошую вещь. Мы назначаем государственную должность Санкт-Петербурга человека в отношении, скажем так, с небезупречной, с далеко небезупречной репутацией. Спасибо. Спасибо. Можно я не У нас сейчас две кандидатуры. просто у меня вопрос такой общий. Не Елисеев и Астропский. У нас только Я, астропа, я, астропа, я астропа. понимаю, я ну, понимаю. Они да? они сейчас мы уже комиссию правильно смотреть. Я хочу сказать, если бы мы смотрели, предположим, положил, а, работника аппарата, это было бы еще, наверное, как бы в нашу сторону. Там скорую. есть другие люди, да. Люди, да. люди, которые тоже, могут, подруги, тоже подруги, можно назвать. В каком прекрасным образом представляются, что там были суд? Почему нет? Почему ну, обязательно человеку, в отношении которого вы прекрасно знаете, какие ходят, ну, пусть, пусть даже слухи. Еще раз повторяю, жена Цельсия должна быть не Все, коллеги, выступим, выступим. Есть еще какие-то вопросы. Ставим вопрос на голосование. Кто заданный проект? Года. Значит, в комиссии поступило 13 пакетов документов. Рожен Василий Юрьевич, 92-го года рождения, образование высшее предложено в избирателей по месту жительства. Озова Леонидовна, 79-го года рождения. Я, как коллеги говорю, это в порядке не алфавита, а в порядке поступления подачи. Образование высшее юридическое предложено избирательной комиссии в муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 75 Почко Ильина Васильевна, 79-го года рождения Образование высшее предложено собранием избирателей по месту работы Швеция, с 81-го года рождения Образование высшее предложено Санкт-Петербургским Региональное отделение политической партии Партия Роста Максимов Максим Игоревич 83-го года, -го года, э, -го года рождения Образование высшее предложенного собрание избирателей по месту жительства. Усердный Владислав Владимирович 86 года рождения образования высшего предложенного собрания избирателей по месту жительства. Смирунов Александр Михайлович 81 года рождения, образование высшее, предложенного собрание избирателей по месту жительства. Изотова, изотов э, Александр Дмитриевич. 82 -го года рождения, образование высшее, предложено собранию избирателей по месту жительства. Симакова Елена Леонидовна, 58 -го года рождения, образование высшее, предложено общественной организации наблюдателей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Ужаров Елисей Владимирович, 90 -го года рождения, образование высшее, предложено собранию избирателей по месту жительства. Илин Антон Александрович, 1993 -го года, э, -го года рождения, образование высшее юридическое, предложенного собранием избирателей по жительства. Артур Кемикович, 1988 года рождения, образование высшее юридическое, предложенного собранием избирателей по месту жительства. Тивина Екатерина Юрьевна, 1993 года рождения, образование высшее юридическое, предложенного собранием избирателей по месту жительства. 24 апреля туда вчера рабочей группы образованного действия с избирательной комиссией муниципальных образований Санкт-Петербурга принято решение рекомендовать для рассмотрения на заседании комиссии 25-го сегодня ведущих членов избирательной комиссии на членов избирательной комиссии право решающего голоса муниципального образования Санкт-Петербурга и муниципального опыта в 75. Гляна Артура Кемиковича, 88-го года рождения, образования высшее юридическое, предложенного собрания избирателя поместного жительства. Ирина Антона Александровича 193 -го года рождения, образования высшее юридическое, предложенного собрания избирателя поместского жительства, Ужарова Елисея Владимировича 90-го года рождения, образования высшее юридическое, Тирину Екатерину Юрьевну, 93-го года рождения, образования высшее юридическое. И, и, и об этом и наш проект. Конечно, замечательно, я сейчас это, это медленно, но верно расскажу. Да, ну вообще, конечно. Нет, они там не должны делать? быть, кем они трудятся. Это все написано в этих самых. Э, заявлениях о согласии, Помнить я это не могу. Ну, да, тогда диктони. Да, тогда диктони. Да, да, да. Так, итак. Рожин, Василий Юрьевич, все документы имеются? Все а не надо. Все не надо. Сейчас найду. Четыре молодых юридических вот, например, на заседании Центральной избирательной комиссии при рассмотрении кандидатуры в состав избирательной комиссии всем членам комиссии раздается как минимум копия заявлений, с которой можно понять, и место работы, и опыт работы. У нас почему-то внеоритетная практика, и эти документы в виду члены комиссии, даже приостановлены. Я понимаю, вот практику можно принять, конечно, Алексей Викторович. Ну, услышали, да, давайте попробуем Давай, немного, если вы хотите, мы эту практику можем принять. Вообще-то у нас рабочая группа существует для этого. и возможность ознакомиться. Коллеги, я хочу вам сказать, что насколько я помню, это все какие-то консалтинговые чрезы, конторы. Они приблизительно Нет, нет, нет. Вот, например, вот, например, вот, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, Владимирович, да, он работает у О. Юка Венида, не является государственным служащим. Например, следующий, это у нас Ильин Антон Александрович, он работает на сегодняшний день у ООК Консильери. Консильери, да, это тоже Союз физическое образование. Они, Они все привязываются на -то того Так. Глян. Да. Хорошая фамилия. Конечно. Да. Там по-моему, ну, да. И... Там, было. Юрист. Екатерина Игорева. А, Б, О, консалт. Все <серкнул> разные. Все разные. Консалт. Да, я хочу вам руку. Да, я Партии, да, партии. Да. А, там, линей, Кандидатура кандидатуру швеца на меньшей. голосование. Кто за. За? Да. за? Кто против? Кто воздержал? Против. Кто, Кто воздержался? Один, один против. Остальные. За. Все за. против, за. один за руки вопрос о предложении.